Надо запустить весь этот тот момент. Жорика. У меня его зовут Василий Ванович. Василий Иванович. <смех> Юля даже <вы> здесь рядом. <смех> опять, опять. <смех> Слушайте, а сфотографируйте меня. Например. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. <связываю> вот у нас вот прием такой, когда мы локтем кладем на его грудную клетку, uh -huh. а челюсть поднимаем вот сюда. Вот такое вот воздействие. Это что нас какие получается? Тела, жизнь тела, да? Животные тела, да? пошли Шея, Шея просто натягивается. Ну, по сути, вот так это я для фото немножко убрал. Вот, а, ну, вот. вот так, да, получается, вот загруда уже. Да, вот мы взяли конкретно позвонок, вот взяли, да? Запили его. И давим, А соответственно спереди, вот туда. Раз подкручиваем. Ой. Понимаете? Угу. А, сфотографируйте меня так, чтобы у меня вот целиком был. Видно. Вниз смотрю, ворот uh -huh. смотрю, получилось видно, да, слева uh вместе. -huh. Так, пол таза. Скучно, Нет, это под вот тема сколиоза будет. Ну вот в итоге смотрите по количеству позвонков получается, что крестец это, ну, как говорится, рудимент хвоста обезьяны. Почему нам говорят, что мы от обезьяны произошли? Радость, пожалуйста, за Да это просто фотография. Память твоём пошлём. А что, прикол будет? А что, где ты была? Да, да, да. Я тебя обниму. Вот сюда ложись. Я целый год на него